Пиньде, у меня нахуй Здорово, ноги расчет взлыхает. Здорово. Ну как дела? Нормально. Кто там, кто бубнирка рядом? Никто, все а, а О чем общаешься тут? С москалями си, общаю, спитаю, как <рекла> у вас там справы. <рекла> no, туда-сюда. я из Москвы, давай. Правда. Ну. Все супер у меня. Заебись. И все что ли? Хата, работа. Путин, что там? Живеешь? Живеешь? Я не работаю. Нет, не работаю. Отдыхаю. Хорошо, а рогай, дрочишь, хочешь? Что? Да. Ну, пиздец. Зачем в Москве жить и работать, вот представляешь? Ты что, блогер? Можешь духу ягушей? Можешь, блогер. Можешь, блогер. <laughs> ты блогер. Бля, <laughs> а не блогер. бля, бля, бля, бля, за там бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, шо бля, бля, бля, бля, Шо шо Ответишь на один вопрос? Не. Почему? Не, это просто и вообще не относится ни к вам, ни к нам. Со школы первый класс. Кажи. Сказать? Такажи, да, бля, ёбаный бро, это спикид что, блять, Может ли солнечный удар сварить а? свинью? Не. А? Ни. Нет. Блин, тебе надо все выкладывать и учиться заново. Ну, не, не зря говорят... Добрый, я пойду, вот не, не, не зря, не зря у вас говорят, что плохо там с, с, с вами. Добрый, посмотрим дальше, что будет с <laughs> вами. Давай, давай. <laughs>